всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать фаст в котором я сделал аппарат купил себе VIP 2 и сейчас я с вами проверю данный фаст на платежеспособность но предыдущий фаст от этого же админа он работает уже 6 дней и платят вот я получил сегодня выплату на 28 долларов здесь у меня тоже VIP 2 куплена и вот она выплата у меня уже на счету про данные фаст я рассказывал вот в этом видео 4 дня назад снимал также я вот один день назад снимал про данный фаст который вы сейчас видите у себя на экранах также если вы хотите получать самую быструю и первую информацию о выходах данных фастах рекомендую вам подписаться в мой телеграм канал там я сразу публикую новые фасты когда они выходят и мы в них во всех зарабатываем деньги. И все данные фасты, их 4 штуки, все они отработали на отлично. Вот интермедиа отработал, но он и до сих пор работает и платит. Самое дольше работает. Вот этот вот фаст уже 11 день, 11 выплату я здесь получил. Все прекрасно работает и платит. Давайте приступим к регистрации. В первом поле прописываем номер телефона. Второе поле прописываем Пароль, третье поле подтверждаем, пароль и четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда придумываю 6 цифр. Далее попадаем вот такой вот кабинет. Здесь у нас на балансе будет 10 долларов бонус. Если мы перейдем на домашнюю страницу, перейдем на русский язык. Здесь нам при регистрации дают 10 долларов, 2 доллара мы Можем вывести если пополним счет на 10 долларов также когда мы пополним счет на 10 долларов здесь администрация может вам накинуть еще один доллар за пополнение вам нужно будет написать службу поддержки вот сюда вот пишем скидываем скриншот вашего выполнения вашего кабинета и вам в кабинет начистят плюс 1 доллар и вы его сможете вывести либо же сразу либо же на следующий день здесь присутствуют 9 ВИПов. Первый ВИП мы будем зарабатывать 2 доллара, второй ВИП 5,8 долларов, третий ВИП 25 долларов. Ну, остальные я не рассматриваю, так как они слишком дорогие. Также здесь есть партнерская программа. Первый уровень 8%, второй уровень 5% и третий уровень 2%. Мы будем зарабатывать от пополнения наших партнеров. Чтобы приглашать партнеров в разделе «Команда», Нажимаем и здесь у вас будет вот партнерская ссылка. Копируем ее, приглашаем друзей партнеров и будем зарабатывать на партнерской программе. Чтобы здесь пополниться, сделать депозит, нажимаем здесь вот перезарядка. Нажимаем вот на USDT, вписываем сюда сумму, которую мы хотим пополнить. Нажимаем пополнить. И здесь нам нужно перевести ту сумму, которую мы вписали на данный адрес кошелька. И нажать «Платеж завершен». Далее сумма зачисляется в течение от 1 до 3 минут. И вы можете перейти в раздел VIP, Нажать «John Now». Присоединиться сейчас на тот VIP, который вы пополнили. И у вас он автоматически активируется. Далее вам нужно перейти на домашнюю страницу и выполнить задание. Также за каждый день посещения здесь также присутствуют бонусы. И за то, что мы ежедневно будем посещать данный фастик, нам вот накидывают 0.01 USDT, это нам бесплатно дают, за то, что мы каждый день сюда заходим. И чтобы выполнить задачу, переходим вот на VIP, который у вас есть, и нажимаем вот «Откройте ссылку». Переходим опять на сайт, нажимаем «Представить на рассмотрение», и второй раз нажимаем на ссылку. Также переходим на сайт и нажимаем представить на усмотрение. Итак, мы выполнили две задачи, теперь мы можем с вами вывести деньги. Нажимаем вот на мой кабинет, на балансе видим, вот у меня 8 долларов 52 цента. Нажимаю снятие, здесь вот прописываем свой кошелек. Также при выводе средств вам нужно указать свой кошелек в моем кабинете. И здесь прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем представить на рассмотрение. Итак, вот моя транзакция 8,52 доллара. Еще в процессе. Сейчас подожду 3 минуты и продолжу данное видео. Итак, продолжаю данное видео, вот моя выплата 8.52 у меня уже на счету. Данный паст он платит. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Также вам хочу напомнить о инвестировании и о рисках в интернете. В таких проектах зарабатывать можно, но вы должны понимать, что данный проект он может закрыться в любую минуту. Но, как показывают практики, это уже четвертый фаст. Данный проект работает очень-очень хорошо. Также у меня в телеграме я сегодня выложил пост «Правила инвестирования в интернете». Обязательно прийдите ознакомьтесь и почитайте. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.